Итак, обложка для видеоролика, какая она должна быть? Это все сугубо мое личное мнение, у меня, я считаю, что это работает, у вас попробуйте другой, тоже будет работать. Первое, самое главное, что должно быть у обложки, это э, надо понимать, что обложка, это не равно, то есть нельзя, как это по-русски, впихнуть, впихнуть в непихуемое, нельзя сюда название ролика дублировать сюда, надо, самое главное, в обложку добавить «я для себя вывел», да, это должно быть в обложке максимум три слова. Почему? Потому что формат, к примеру, там, да, выбираем «Интерьер ребенку», раз, два, три. Чем меньше слов, тем лучше, потому что, получается, они могут быть больше. И на маленьких экранах, соответственно, получается, они, ну, будут больше читаться. Разница может быть кардинальная. То есть, если у вас ваша обложка хотя бы на 10 процентов лучше чем у других, то по ней переходы будут больше. Ну, люди, это обертка, это фантик того видео, то, что вы дали. Но здесь есть подводный камень, очень большой. Если там обманутые ожидания, то есть, если мы пишем, выбираем интерьер ребенку, а там видео там про, если вы хотите выбрать интерьер ребенку, приходите к нам в дизайн бюро, студию там, туда-сюда, соответственно, это обманутое ожидание. получаем отказ и все, до свидания. Вот. Обмануть поисковую систему нельзя, это уже танцы с бубнами. Соответственно, берем три слова. Дальше. Хорошо, если будут эмоции. Лучше всего на обложках, всегда-всегда-всегда, по моему опыту, да, это эмоции. Мама и ребенок. Пусть небольшие, мама улыбается, не бойтесь ставить зубы. Ну, потому что там есть какие-то психологи, которые там нельзя зубы ставить туда-сюда, улыбка с хорошими зубами очень даже хорошо, там ребенок счастливый, там эмоции, либо там любые эмоции, фотки должны быть эмоциональные. Причем я настаиваю, что очень может быть здесь не модели. Люди очень классно и очень хорошо заходят э, к людям ну, к своим равне, то есть, когда мы говорим, типа, как похудеть, когда это говорит, там, допустим, какая фитоняшка либо фитомодель, то это одно, а когда это говорит обычная ваша соседка на, по площадке, то совершенно другое, и к ней траста доверия будет больше, потому что люди привыкли к рекламным лицам и понимают, что там будет актриса. Понимаете? И когда там обычная мамка, обычная семья, гораздо проще, тут вопрос уже другой э, законности использования ее фотографии на этой обложке. Но это вопрос уже не про это. Вот. Следующее, третье, это важно тоже, не менее важно, это понимание. Когда э, название обложки понимаете только вы, то ничего хорошего этого не несет. Четвертое, это единый стиль, то есть для вашего канала, для ваших там, допустим, может быть, единый стиль. В нашем случае для музея дизайна мы можем сделать одну обложку, для маленьких подложку, для маленьких интерьеров другую, дать некий цвет и занести это все в стиль совет для ремонт. ну, объединить это все, да. Соответственно, есть некие там цвета, цветовые схемы, цветовые гаммы, вот. И надо понимать, что если преобладание текста или картинки, текст всегда выигрывает. То есть, информация здесь на обложке всегда лучше текстовая. Хотя, если есть, допустим, там, а, как это, вредны ли леденцы для а, зубов ребенка, можно вполне сюда на всю обложку поставить просто ребенка с большим леденцом. Понимаешь? И поставить там, не знаю, плюс и минус. То есть, так, чтобы это было, ну, а в заголовке название пишем. Плюсы и минусы леденцов для ребенка, ну, утривано. То есть, у нас название, люди, понимаете, смотрите, в чем сама э, суть и, и это, как его. У нас сама по себе обложка является саммари название. И, соответственно, здесь у нас получается под видео всегда-всегда-всегда две строчки названия. И поэтому здесь вы написали, а здесь усилили, ну, понимание главное. Поймите, это не SEO-продвижение, это не, это главное понимание человека, что его ждет, э, посмотрел. то есть он вам меняет свое время. На, то есть, у него есть время, он может потратить, там, поковыряться на носу, пойти в туалет, полежать, поспать, либо ваш видео посмотреть, ваше видео, и он меняет свое время на просмотр вашего видео, и, соответственно, вы должны ему изначально понимать, что его там ждет. И если вы его обманули ожидания, то получается, то есть, ну, ничего хорошего из этого вначале не выйдет. Ну, очень часто бывает, там, пишут какие-то там призывы, там, типа, узнает похудеть за 10 минут, да? и мы ну, туда переходим похудеть не можем, покупая таблетки у нас там, приходи туда-сюда, это обманутые ожидания, то есть, рано или поздно накрывается медным тазом. Дальше, что еще. Я бы рекомендовал, чтобы э, метки, которые есть, э, теги под видео, чтобы они были, желательно, чтобы они были здесь. Почему? Потому что, как я уже говорил, Google очень хорошо читает, что здесь написано, и он сравнивает название ролика, он сравнивает то, что написано здесь, он то, что в описании и то, что в метках. И еще там 333 тысячи разных факторов он сравнивает там, ну, то есть там текстовый файл, который алгоритма, он там мегабайты, там столько всего, что как бы, и каждый пункт, это, пусть это будет один процентик. Так вот, если мы закрываем по одному проценту, мы делаем видео лучше и лучше и лучше, поэтому, подытожим: размеры обложек должны быть стандартные там для YouTube, там для ВКонтакте, там они стандартные, в принципе, там не больше двух мегабайт, но они должны быть главное не технически, они должны быть информативные.